Здравствуйте! Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, почему появляются и чем опасны темные круги под глазами. Эта тема касается практически всех. Темные круги под глазами могут появиться у любого и каждого. Это сигнал о достаточно опасным для вашего здоровья и даже жизни состояния. И ваш выбор – искать косметические средства и маскировать проблему. Наша задача – устранить причину проблемы. Почему появляются темные круги под глазами? Сосуды находятся очень поверхностно. И пока вязкость крови относительно низкая, темных кругов под глазами вы не увидите. Как только какой-либо фактор в значительной мере увеличил вязкость крови, появляется застой крови. Сосуды расширяются и активнее просвечивают под кожей в виде темных кругов под глазами. Попытки замаскировать темные круги под глазами косметическими средствами понятны. Они указывают ваш уровень нездоровья. Но станете ли вы игнорировать предупреждающий об опасности сигнал? А на фоне темных кругов Работа сердца совершается со значительно большим напряжением и требуется ограничение как минимум двигательной активности. Частая причина появления темных кругов – вы работаете очень интенсивно или продолжительно, а времени на полноценное восстановление явно не хватает. Если это эпизод вашей жизни – извлекайте уроки. Если система – вы очень рискуете заболеть синдромом молодого менеджера, когда на фоне полного здоровья как бы внезапно останавливается сердце. Еще одна причина появления темных кругов – недостаточное количество жидкости в рационе. Кроме количественного фактора, примерно 40-50 мл на 1 кг массы тела в сутки важен и качественно. То есть нужно правильно пить воду до еды, во время еды, после еды, на протяжении дня, в связи с физическими нагрузками, поддерживать водный баланс. Иначе вместе с темными кругами появляется венозная сеточка на ногах, варикозное расширение вен, геморрой, усиливается выпадение волос на голове. Не менее значимая причина – интоксикация любого происхождения. Эта причина чаще вызывает появление темных кругов у детей, если вы их не перегружаете уроками, разумеется. Как правило, такие дети бледные, у родителей есть претензии к работе пищеварительной системы, и пока вы не решите эту проблему с педиатром либо гастроэнтерологом, физические русский ребенку лучше ограничить. Реакция со стороны сердца и сосудов при появлении темных кругов может быть различной. При активной реакции вашего организма появляется ВСД по гипертоническому типу или гипертония, при пассивной – ВСД по гипотоническому типу или гипотония. Первый вариант чаще у мужчин, второй – у женщин, но могут быть и исключения. Вне зависимости от причины или причин, вызвавших появление темных кругов, ситуация требует активного вмешательства в ваш образ жизни и целенаправленных его изменений. Теперь вы знаете больше – Почему не следует закрывать глаза на появление темной кровов под глазами? И что делать в подобном случае? Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.